Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. В этом видео вы узнаете, как получить качественную медицинскую помощь в своем районе по разумным ценам и с гарантией результата. Не первый год в Кузьминках работает медицинский центр Неомед, где трудится целая стоматологическая династия. Муж – имплантолог и ортопед, супруга – стоматолог и терапевт, и сын – хирург-имплантолог, а в скором времени присоединится дочь. Таким образом, именно это место может по праву называться семейной стоматологией, ведь здесь могут оказать помощь пациентам любого возраста. А врачи отвечают за результат не только по бумагам, но и своим именем, репутацией. Кроме того, здесь можно посетить гинекологическую и урологическую консультации, сдать анализы, пройти УЗИ-диагностику. Действует гибкая система скидок по карте лояльности. Чтобы записаться на прием в клинику Неомед, нажмите на ссылку под этим видео.